Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня изучаем итальянский линкор 10 уровня Кристофора Колумба Ну, в смысле, как изучаем, как обычно, буду давать те или иные советы Сразу посмотрим сейчас модули, какие таланты капитана Я рекомендую выбирать, ну и как себя в бою вести на данном корабле Первый слот основное вооружение, модификация 1. Второй слот система борьбы за живучесть. Третий слот орудия главного калибра, модификация 2. Четвертый слот система борьбы за живучесть, модификация 2. Пятый слот система маскировки, модификация 1. И шестой слот орудия главного калибра, модификация 3. Конечно, с этим модулем дальность оставляет желать лучшего, там меньше 20 километров Сейчас посмотрим, не помню точно так. Где тут дальность... Так, 18,9 среди линкоров, наверное, это один из худших показателей, да, даже Гроссер Курфюрс с уникальной модернизацией стреляет, по-моему, на 19 километров. Но, учитывая, что базовая перезарядка здесь составляет вроде бы 38 секунд, что очень некомфортно в бою, особенно играя на коротких дистанциях. Ладно, на дальние еще, да, когда вы спокойно там себе можете... Позволить, да, светиться там, подождать долгую перезарядку А когда на короткие, то чем быстрее перезаряжается орудие Тем, конечно, гораздо важнее Ну, у нас есть корректировщик на случай Если, да, какие-то моменты нам не позволяет дальность достать до противника Запустили корректировщик И тогда дальность становится достаточно большой Да, если даже прибавить просто 10% Это уже будет за 20 километров а тут целых 20%. Также у нас есть дымогенератор полного хода, который я уже сто раз тоже на этом делал акцент, что его использовать надо, ну, только в определенных ситуациях, да, не для того, чтобы из дымов пострелять, а для того, чтобы как раз, когда нам надо... Пожить подольше, там, отсветиться, где-то уйти из-под фокуса. Ну или, к примеру, мы понимаем, да, что мы упоролись, там пошли, например, вперед продавливать решили союзники, отстали от нас или не поддержали, так сказать, нашу атаку. То мы перестаем стрелять, ждем, когда маскировка наша, да, точнее, показатель <coughs> вот этой, да, незаметности, снизится до базового показателя. И тогда активируем дымы и не светимся, ну, то есть надо забыть про главный калибр, да, тогда можно даже перед носом у вражеского линкора развернуться, но опять же не забывать про всякие рлс и гидроакустику, да, к примеру, у немецких там линкоров, у немецких кораблей на 6 километров, которые работает. Также здесь у нас 5 хилок, ну и естественно аварийная команда. Так, что касается талантов капитана, здесь у меня капитан полностью прокачан, что редкость в нынешнее время у меня, не знаю, у меня, по-моему, ну, парочка, может, таких капитанов всего есть На первой ступеньке специалист противоаварийных и ремонтных работ и профилактика На второй ступеньке наводчик На третьей ступеньке сразу три таланта Отчаянный, основы борьбы за живучесть и повышенная готовность ремонта и команды И на четвертой ступеньке мастер противоаварийных и ремонтных работ и мастер маскировки Ну, а теперь, как обычно... Все по шаблону, отправляемся в бой. Вот чем хорошо вот этот дымогенератор полного хода, он как раз, ну, к примеру, позволяет в начале боя попробовать подойти поближе к точке, поддержать союзный эсминец, к примеру, при захвате, да, если что-то там пошло не так, нам некуда спрятаться, к примеру, рельеф не позволяет, ну, хотя, если рельеф не позволяет, я на больших кораблях не советую в начале к точкам особо подходить, ну, так... Ну, если маскировка там, к примеру, хорошая. Надо это делать крайне осторожно. А здесь, да, к точкам. Подошли, если что, чтобы убежать, уйти, у нас есть дымы. Подошли, помогли. Иногда даже один залп может, так сказать, переломить чашу весов в сторону союзного эсминца. Кстати, стреляя по эсминцам, я советую на этом линкоре использовать бронебойные снаряды, а не полубронебойки. Потому что все-таки полубронебойки здесь... При любом раскладе наносят только 10% урона, в отличие да, от крейсеров. Крейсера они очень сильно ломают как раз-таки эсминцы полубронебойками. Вот на линкоре такое ограничение. Урон в 10%. Поэтому бронебойкой потенциально урона можно нанести больше эсминцам, чем полубронебойными снарядами. Кстати, еще одна такая получается разница. Полубронебойные снаряды летят немного быстрее, чем бронебойные снаряды. Поэтому на дальней дистанции полубронебойки ну, не то что эффективнее, но более удобны в использовании, я бы так сказал. Надеюсь, будут полные команды. А то что-то в последнее время по утрам, когда играешь, частенько команды не полные. Ну, сейчас я смотрю полный. Полный состав. Блин, есть авианосцы, три эсминца, ну, слава богу, нет подводных лодок. Зато много линкоров. Я всегда считаю, чем больше линкоров, тем лучше. Если ты, конечно, не на крейсере. Ну, хотя и на крейсере, если играть правильно, можно тоже спокойно себя чувствовать в такой ситуации. Сколько получается линкоров? Шесть, два, три, шесть. 6 линкоров. Надо держать ухо востро. один большой плюс данного корабля, это то, что кормовые орудия поворачиваются на 360 градусов. Это очень важно, потому что позволяет быстрее переводить орудие. да, огонь с борта на борт. По центру нам делать точно нечего. Отправляемся на правый фланг. После вот этих последних изменений, когда капитанские таланты изменили, увеличили базовую дальность стрельбы ПМК у всех практически кораблей, стало попадаться частенько японцы, прокачанные в ПМК американцы. Вот, не знаю, Коломбо ни разу пока не встречал. Не знаю, имеет ли смысл данный билд. Потому что, да, вот смотрите, более-менее нормальным бронепробитием обладают только вот эти трехбашенные установки. Их по три штуки, то есть 9 орудий на борт. Потому что вот эти мелкие калибр, там бронепробитие, по-моему, всего 15 миллиметров. Вот эти шесть, там, по-моему, башен по два ствола. То есть у них крайне низкое бронепробитие. Ну, если надеяться только, что будут прокать пожары. А как на зло они берут и не прокают. Потому что с одной стороны такая ситуация, да, прикольная, когда ты сближаешься на дистанцию, да, если тут ПМК по максимуму, ну, будет в районе там 10, наверное, с копейками. Так, уже светимся где-то где где вот тут, наверное, сменятся. Ну, попробую подойти поближе, Марсов союзному помочь. Так, скоро дальности стрельбы хватит. А, вон у нас светит, с центра. Ну, может, и тут тоже эсминцы, конечно, есть. Так, летят уже снаряды. Снаряды летят, надо обязательно довернуть, чтобы угол сделать острей. Чтобы не получить слишком больших повреждений. Вот чем хорошо вот этот дымогенератор полного хода. Он нам позволяет играть, так сказать, более агрессивно. Потому что у нас есть возможность все-таки отступить. Спокойно развернуться Не получая вот этих Сильных повреждений Больно 1-1 по эсминцам Это более заманчивая цель Бортом, но Болен выстрелил все таки вернулись, ну и в ответ там нанесли. То есть пока нанесли чуть меньше, чем получили. Бывает. Прямо вот, по пора курс. отсвечиваться. Есть тут эсминец, есть Герин. Кого он торпеды кидал? В Джорджию. Вот сейчас мне надо развернуться. Дабы не рисковать, я использую дымы. Вот в таких ситуациях я рекомендую дымы использовать. Потому что здесь у нас раз, два, три, три, четыре даже линкора. Это гарантированно отправит нас в порт. Шел эсминца помогать на точку. Так, Геринг ушел на КД. Так что есть спокойное время, чтобы развернуться. Еще и от торпедной атаки уйти. Так хочется дать залп в таких ситуациях Но лучше выжидать до последнего Порвать дистанцию побольше, отойти подальше Потом уже только начинать стрелять Ну когда вот дымы уже, да, заканчиваются Сделали залп и борт убрали, все Все, пора А теперь быстренько убираем борт Ну вот, нормально, 24 тысячи в ответ пока ничего не получили. Там уже почти нахилку на одну накопилось. Блин, тут Монтана, что-то агрессивные линкоры, я бы сказал. Вот прям раздолье для эсминцев в такой ситуации. Геринг решил пойти в Абан, по-моему. Ну что, никто не хочет мне помочь с Герингом? Там у него осталось прочности на соплю. ПМК может доберет, если повезет. Так, три пожара уже непорядок, надо тушить. Ну давай, ПМК! Нет, там осталось 400 и вот что, залпнут Джорджи. А, торпеда от Геринга, вон, уже прошли. Молодец. Вот, когда мы отступаем, конечно, долго ждать, пока носовые орудия повернутся. Что там с ним? а носит смарт что ли, 2-1 по эсминцам. Вот, благодаря моим агрессивным действиям удалось вражеский эсминец уничтожить. И теперь бы порт не отправится. Вот сейчас как раз бы мне очень сильно дымы пригодились. Остается всего 13 тысяч прочности. Не буду стрелять. У меня маскировка на 14 километров. Сейчас должен цветиться. Какой у меня самолет светит? Не пойму. Где этот самолет? А, вон, летит. А что там? Нахимов тут. А, -а, -а, -а блин, это этот. Линкор с авиацией какой-то. Подстава. Ну ладно, он сейчас одну атаку сделает и отстанет от меня. Живем, живем тут на последних. Все. Пережили это столкновение. 60 тысяч нанесено, блин, 100 тысяч получено. Теперь дождаться бы еще одной хилки. Устранены. Теперь остается надеяться, что у меня перезарядится ремка быстрее, чем у этого авиации, чтобы меня не светить. Но у меня дымы уже откатились, в принципе. Если что, в дымы можно спрятаться. Приостановили они свое наступление. Да, тут... Где? У нас же был эсминец тут, или он... Вот этот у нас был. Нем немецкий, который... Да нет, вроде. Наш эсминец, походу, просто ушел с фланга. Ну и зря. Четыре линкора здесь просто лафа для эсминца как раз. Кидай, не хочу. Столько дамаги можно сделать. но ну, вроде фатальных там повреждений, каких-то цитаделей я не получал Все, В основном урон белый, поэтому можно много отхили Стрелять пока нельзя Хотя можно попробовать здесь, по-моему, -по поблизости никого нету да, Стрелять и при этом находиться незаметно при помощи дымогенератора Сейчас попробую Оп, да, только... А, я уж испугался, что светить некому будет 600, да, стоило тратить ради этого такой хороший расходник. Так, надо выбирать противника, который мне борт подставляет. Ну, получается, два залпа можно всего сделать вот за работой этого дымогенератора. Ну, лучше, чем просто отступать и ничего не делать. Я, по-моему, ни разу еще не стрелял полубронебойками в этом бою. Но тоже рекомендую, в принципе, иногда их полезно заряжать. Вот может быть в такой ситуации, вот когда противник идет, к примеру, вот такой вот проекцией, да, ромбиком. Сейчас попробую все-таки перейти на полубронебойки. Вот Витория Винетта здесь как-то как вырвался вперед. Надо его уничтожать. Джорджия, вот, давай сосредоточим свой огонь. 4 800. Можно еще хилку использовать. А, у нее тоже дымы, да, Витория или нет, я уже забыл. Ну, он, да, дымы включил, и при этом, обратите внимание, сделал залп. Зачем тогда, спрашивается, включать дымы? Просто нерентабельно. Просто так, считай, профукать, расходить. Блин, два снаряда всего в цель попадает, но 80 тысяч урона уже нанесено, счет 5-3 в нашу пользу. Я вот всегда себе говорю сейчас в последнее время, не надо форсировать события, надо отыгрывать по ситуации. а то бывает, когда ты видишь, что команда проигрывает, к примеру, эсминцы, точки не захватывают, и ты начинаешь на линкоре пыжиться идти на захваты точек. А по идее этого делать нельзя неправильно Да, там обязательно будет Либо эсминец какой-то нас поджидать На торпеды посадят Ну или под фокус попадем опять же Тех же крейсеров линкоров Всякие фугасные снаряды И даже с большим запасом прочности Нас очень быстро отправляют в порт а, у нас тут помирание еще в каше То есть по кораблям у нас сейчас Получается равное Ну может хоть огонь на себя частично Или а так гонит Нас тут 4 линкора, а тут еще справа надо развернуться, вот этот вот, уничтожить быстренько. Чтобы не попасть под огонь с двух сторон. Все, а, все. Не успел я, ну, пытался помочь. Сами справились, молодцы. Ну, помирание хотя бы на себя огонь сейчас будет отвлекать. Надеюсь, что противники жадные и позарятся на такой бесплатный дамаг. Будут стрелять по помиранию вместо меня. девятьсот. Ну, нет, нет, так вылетают какие-то нормальные цифры, но. Пока что без цитаделик. Надо перейти на полубронебойки немного. Полубронебойки поиспользую. Вот для линкора, мне кажется, это вообще не проблема отсутствия фугасных снарядов. Потому что я на линкорах фугасными снарядами пользуюсь. Ну, если только на британцах. Все. Ну, британцы, на то они и британцы, у них там линкоры. Эти... У них особенные, все-таки фугасы. А на всех других только был бронебойки практически на 100%. Даже, наверное, нету исключений. Так, ну за сотню перевалил. Нормально. Накидываем потихоньку. Можно уже развернуть так Монтана, Че, увидел, что я разворачиваюсь, решил по мне дать? А, да, так долго летят снаряды, что я уже успел. Регулировать. Вермонт, ну вот что-то на перерезку идешь. Вот, наступать на этом корабле гораздо удобнее. Вот за счет как раз-таки вот, вот этих кормовых орудий на 360 градусов. Сейчас борт не ставить никто не будет. Вот сейчас поиграем на полубронебойках как раз. Чтобы заценить. О, 5500. Не, ну я знаю, полубронебойки на этом корабле хорошо наносят урон. Я ж делал уже, получается, обзор на этот корабль там давно, когда еще и только они в игре появлялись. Но то, получается, еще был не мой корабль, а те, которые на время дают. Блин, надо на бронебойки переходить. Да, вот как на зло. Противник идет бортом, а ты, блин, на полубронебойках. Можно сейчас позволить себе немного Вот, 21 тысяч полубронебойками Отлично, 6 пробитий сразу Можно немного с агрессивничать, А потом, если что, сейчас включить дымы и развернуться Сейчас залп один еще дам и буду разворачиваться Просто так красиво тут вот, этот линкор идет Нельзя промахнуться просто Всё, отсветиться надо, отсветиться Блин, 12, да, полубронебойками было больше Так, ну теперь ждем возвращения Сейчас, кстати, будет возможность из дымов пострелять по МК Давай, давай, мне не терпится уже нажать на дымы, но надо ждать Все, можно. Дымогенератор запущен. И вот сейчас, как бы не хотелось, стрелять нельзя Потому что это чревато тому, что мы, мы доиграем этот бой надо жить, противник нас не видит, он использует заключительную хилку. Сначала надо развернуться, надеяться, что сейчас вот этот линкор уничтожит, и потом уже стрелять в ответ, вот. И тут сейчас целых три цели будет. Я предлагаю подождать Виторию Венетта. Вот и ПМК даже постреляла. А он как раз нам услужливо Подставляет борт Сейчас должен быть фраг Вот так сейчас Каскадиком Красиво Пошли снаряды Есть цитадель Вот Так теперь не ставим борт Продолжаем играть аккуратно Куда-то смотрит орудие Так Фридрих Дергросса на меня Монтана наверное тоже Уворачиваемся. Отлично, живем. Вот теперь Монтана должен стать еще один фраг. Минут до конца боя. Нет, Монтана успевает убрать борт. О, блин, мог быть мой фраг. Не получилось. Ну, достаточно напряженный, кстати, бой получился. Что-то у нас тоже бортом. Как вы так долго все жили, да? Ну просто их тут было В два раза получается больше по линкорам Нас двое, мы весь бой отступали А их четверо Еще один линкор, то что у нас Обкашил здесь Вот 11 тысяч Бронебойки все-таки это бронебойки Либо полетит, либо не полетит Ну ничего не поделаешь, рандом Он есть рандом Ну, сами видели, что полубронебойки тоже могут наносить хороший урон. Просто надо чередовать. Здесь как-то противники все не Поэтому все-таки полубронебойки в этой ситуации заряжать, ну, вообще нерентабельно. Блин, чуть-чуть не хватило до 200 тысяч. По-моему, Фридрих собирает, добирает, не успея сделать второй фраг. Да, заканчивается этот. Вот в какой-то момент, оставшись чудом просто в живых, все-таки мы побеждаем. А Туда неизвестно, как бы еще бой закончился, если бы меня в тот момент уничтожили. Ну вот про что и говорил. Если бы дымов не было, то, ну, с одной стороны, я бы, конечно, так в начале боя не делал к точке, агрессивно не шел, да, чтобы там помочь. В итоге, ну, помог, я там по эсминцу дал один залп нормальный. Ну, Но там было очень много линкоров. Так, в итоге, на первом месте у нас Халланд, на втором Азума. Ну, понятно, там, пожары прокали у человека, стихийное бедствие, там, нагорело, наверное, мама не горюй. Я почти с 200 тысяч урона в итоге на третьем месте по опыту. И вот у нас наше помирание, которое стояло в кашель. То есть изначально мы были в меньшинстве. Нас было 11 против 12. Смотрим подробный отчет. Так, полубронебойные снаряды. 15 попаданий. Да, в чем плюс с одной стороны полубронебойных? Хоть я их особо и не использовал. Ну, потому что в данной ситуации не видел в этом смысла. Полубронебойки были... С У полубронебойных снарядов практически нету сквозных пробитий. Очень редко, в отличие от бронебоек. Ну и здесь даже, если посмотреть, да, вот половина снарядов со сквозным пробитием, 45, 45 пробитий. Ну и там, вон, да, еще там часть снарядов, вот эти не пробитие, один ПТЗ, 15 рикошетов. То есть при полубронебойках Вот этих сквозных пробитий практически нет Снаряды ну, чаще наносят урон Сквозняки там если уж совсем по картонным целям Ну по эсминцам то уж само собой Ну и по легким, по тяжелым крейсерам Даже бывает вылетает сквозные пробития то есть в этом плане, конечно, они урон наносят гораздо лучше. Ну, я просто советую полубронебойки опять использовать, ну, в принципе, примерно по тому же типу, что и фугасные снаряды. То есть когда противник нам подставляет борт, вот как сейчас, да, ну или даже ромб, то есть полубронебойками также можно стрелять в надстройки, а не в борт, чтобы наносить урон. Да, к примеру, противник идет бортом, мы выцеливаем по вотерлинии, чтобы по постараться поразить цитадель, нанести как можно больше урона. Если противник идет ромбом или носом, то целимся немного выше, чтобы попадать по надстройкам. Потому что смысл видеть вот эти рикошеты не пробитие. Да, бывает, есть определенные корабли, которые могут себе позволить пробить в любую практически проекцию, да, как нибудь там Сикисима, Ямато, там, не знаю, советские линкоры. У которых калибр, да, там вот 457, 460, ну и Сикисима, блин, 510, тут вообще шутки плохи. То есть могут себе это позволить, и то не всегда все равно там частенько и рикошеты, и непробитие также бывает. Поэтому здесь, да, когда так же, как и фугаса, стреляем по надстройкам, да, дабы наносить все-таки белый какой-то урон. Причем он тоже бывает неплохой, потому что я помню, полубронебойками и по 20 тысяч. Даже сейчас, по-моему, один зал был там. Неплохой полубронебойками. Хотя и всего, по-моему, да, за весь бой два залпа дал. То есть смысл в этом, конечно же, есть. Вот бронебойными снарядами: 102 попадания, 155 тысяч урона. Ну, он даже 20 попаданий фугасов с ПМК всего 284 выстрела. Вот про что я хотел еще один такой момент сказать, да, если корабль прокачать в ПМК, и вот в такие ситуации, к примеру, подошли на дальность стрельбы ПМК, вот эти 10, там, сколько километров, там, плюс-минус, не знаю точно, ну, за 10 точно, и включили дымы, то есть у нас есть 50 секунд, но это как раз практически набрать точность, вот это сейчас новый а, талант получается, да, в течение, по-моему, 45 секунд, там, уменьшает наш разброс. То есть мы стоим в дымах, не стреляем Из главного калибра, нашу ПМК настреливать. Но это полагаться на ПМК Тем более на корабле Который в принципе не предназначен Для такого билда, так сказать Да, я все-таки считаю, что для этого Предназначены америка... Ой, немецкие линкоры И французские Все, остальные все должны играть В основном полагаясь только на главный калибр Потому что Да, все-таки там зависит не только Количество орудий Но главный показатель еще Дальность стрельбы, бронепробитие осколочно-фугасным снарядом, да, если нет бронепробития, то смысл, эти снаряды попадают-попадают, а урон никакой не наносит. мы ждем там, а, пожар-пожар, а, пожары могут, э, такое везение, и то, то они есть, то их нет, и с этим уже ничего не поделаешь, ну, в принципе, достаточно интересно, и... Комфортный корабль для игры, если все делать правильно Ну, так можно сказать, конечно, про многие корабли Но на некоторых кораблях ошибки все-таки прощаются в меньшей степени, я бы сказал, да Особенно на тех же эсминцах, на легких крейсерах Ну, на линкорах Тем более, вот как раз у нас есть дымы Чтобы для исправления вот этих ошибок Как я говорил, к примеру, мы упоролись Перестали стрелять с главного калибра Повторю еще раз, потому что это очень важный момент то есть забыли про главный калибр, мы понимаем, что попали в опасную ситуацию, показатель маскировки вернулся к базовой, врубили дымы, и потихоньку там, ну не потихоньку, как можно быстрее, конечно, но линкорн, все-таки корабль достаточно медленный, большой. То есть, ну, времени 50 секунд хватает. Просто на этих кораблях как раз вот, вот этот новый флажок, который не так давно появился, который увеличивает работу время дымогенератора. Как раз вот чисто использовать только на кораблях, у которых дымогенератор полного хода. Ну, полного хода там еще, помню, есть да? какой-то расходник дымогенератора малого хода. То есть, чем больше работают, тем дольше мы остаемся невидимым. Поэтому как раз вот на французских